Привет друзья! Привет мои дорогие подписчики! Наконец настало время сделать настоящий благородный джин. Сегодня я делаю домашний джин из зернового пшеничного самогона. У меня обалденнейшая пшеничка. Уже она отстоялась. Она сделана была в феврале. Прекрасный аромат. И сейчас я хочу сделать джин. Я очень серьезно подготовился к производству джина. Пересмотрел много видео и нашел на мой взгляд самый интересный самый красивый и правильный рецепт джина чтобы он был вкусным и ароматным для этого я буду использовать цедру апельсинов и лимонов ягоды можжевельника кориандр кардамон вот вот таких штучек я буду брать и две штучки на 1 литр вот таких стручков и корица в составе джина используется не корица, а кассия. То есть то, что обычно продается на прилавках всех магазинов. Вот эта кассия, вот такой большой мешок кассии стоит столько же, сколько всего две вот такие палочки настоящей корицы. Но в рецепте нужно использовать именно кассию. Самый вкусный, самый ароматный джин делается с помощью джин корзины. Но я вам уже всем давно рассказывал, что для меня самый спортивный интерес вызывает сделать что-то очень вкусное и ценное на самом простом оборудовании. У меня вот такой старый самогонный аппарат, ему уже 25 лет, это мое детище обалденное. У него даже есть вот такой примитивный дефлегматор, который я не подключаю. И я хочу на вот таком страшненьком аппаратике из обычного молочного бетона сделать самый вкусный джин. С джин корзиной. но куда же сюда прикрутить джин корзину. Внимание, я сам изобрел вот такую джин корзину. Это стеклянная банка с отверстием. Как просверлить отверстие стеклянной банки, чтобы сделать джин корзину. Смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Для чего нужно отверстие в банке. Когда э, пары спирта будут проходить через ароматные травки, то часть флегмы будет конденсироваться, и если она будет собираться в банке, сам джин приобретет нотки вареных овощей. Поэтому по правилам нужно вот эту всю конденсат сбрасывать. Но у меня джин корзины нет, и я сделал банку с отверстием. Поэтому весь конденсат, какой будет скапливаться, я буду капельным путем через эту маленькую силиконовую трубочку собирать в отдельную емкость. А сами ароматные пары спирта будут идти уже на холодильник и конденсироваться. У меня примерно 7,5 литров пшеничного самогона. Обычно считают, что его нужно развести где-то до крепости 30-40 процентов, но из-за того, что у меня молочный бетон и в нем стоят электротены, то чтобы тены не сгорели, когда я слишком хорошо отберу весь продукт, то мне придется разводить его не до какой-то конкретной крепости, а так, чтобы Тены не оголились в процессе того, как будет работать самогонный аппарат. Выливаю весь самогон из пшенички в самогонный аппарат и развожу его водичкой, а затем замеряю крепость. Сейчас я вылил весь самогон из пшеницы, тены полностью покрылись, но там буквально 5 миллиметров, даже нет, вот один тен еле-еле торчит из воды. Поэтому я еще добавляю сюда хорошую фильтрованную водичку. У меня в руках мечта каждого самогонщика. Это спиртомер АСП-3. По этому спиртомеру крепость самогона, который я развел, 25-26 градусов. Это немного меньше, чем нижний порог, но лучше так. Цедру нужно снимать самый верхний слой абсолютно без белой корочки. Я попробую вот такой чистилка, если будет легко, я сниму ею. Нет, белую корочку цепляется. Все-таки самый простой способ, это обычная терка. Вот такая цедра будет. И снимаю. Пшеничный спирт уже греется, а я начну засыпать смесь в джин корзину. У меня объем банки 700 миллилитров, а травок намного больше. Поэтому я разделил весь гербарий на две части и буду ароматизировать самогон за два прогона. Сейчас я для того, чтобы лучше отдавали свои эфирные масла и ароматы все пряности, я их слегка разотру в ступке. Еще одно мое изобретение. Трубочка входит в баночку и выступает над донышком на несколько миллиметров. Я кладу сверху обычный плоский камешек, чтобы молотые пряности не забивали отверстие слива. Пахнет классно. запахи и корица, и кардамон вообще слышно, наживельник до сих пор, и цедра. Пахнет уже очень ярко, оператор пока я отвернулся брал ложками и ел всю засыпь, я думаю джин будет тоже обалденный. Теперь самое главное камешек не сдвинуть закрываем здесь делаю зажим чтобы преждевременно не выходили пары я предполагаю что очень многие спросят зачем столько банок для того чтобы сделать жим у меня самый простой самогонный аппарат. И, конечно же, я делал сначала э, отбор спирта-сырца, потом делал дробную перегонку через МСД. Но все равно э, спирт не такой чистый, если бы это была бы очень какая-то красивая и дорогая колонна. Поэтому я сейчас опять поставил э, 4 барбатера и один сухопарник. А уже после этого э, чистый спирт будет проходить через ароматные пряности. Я это сделал для того, чтобы еще сделать одну степень очистки при перегоне. Сейчас, когда банки нагреются, я отберу 2-3% голов, хотя здесь голов вроде бы и не должно уже быть. Я их называю головами потому, что здесь будет очень большая концентрация эфирных масел и, возможно, если эти головы добавить в сам напиток, то будет опалисценция, то есть напиток начнет мутнеть. Поэтому я немного отбираю, а потом посмотрим, что с этими головами я буду делать. Уже банки начинают греться. Вот так видно на просвет, с этой стороны, как потихонечку поднимается упало спирта. Такой звук, это прогрев бара. Произошла большая катастрофа, банка лопнула, хотя я предварительно ее варил в кипятке, чтобы у нее не было резкого перепада и немножко стекло расслабилось. Поэтому на сегодня съемки заканчиваются, жаль. Стрессовая ситуация всегда мобилизирует умственные способности. Я быстро принял решение взять вот такую большую банку, целую, без отверстий. На дно я кладу дренаж из камней, чтобы там скапливался конденсат из эфирных масел. Сверху я камешки закрываю вот такой мальчикой, а на нее уже насыпаю засыпь. раз уж я взял большую банку то я понял что у меня сюда получается положить всю запись всю засыпь гербария чтобы потом не раскрывать банку и не останавливать процесс трубочку по которой будут заходить спиртовые пары я опустил немножко поглубже и начинаю прогревать банки последняя банка с гербарием уже прогрелась и начались первые капли Я уменьшил скорость нагрева, чтобы отбор голов был не слишком быстрым. И потихонечку отбираю самую первую часть. Пахнет обалденно. Я отобрал грамм 80 голов. И думаю, что уже можно переставлять емкость для набора тела. Вся система уже хорошо прогрелась. Я проверил скорость отбора 22-23 минуты литр. Крепость 83 с погрешностью на то, что здесь очень холодный э, идет продукт. Все закончилось очень быстро. Я даже не успел удивиться. Я отобрал 3 литра 82 или 3% хорошего ароматного спирта и начал отбирать вот в эту банку. И решил проверить крепость. Крепость. В струе здесь 40 градусов, это очень мало. Я хотел остановиться на 70, и скорее всего для э, обалденного джина я буду использовать только эту банку. А с этой будем проводить эксперименты. Сейчас я э, доберу спирт, который у меня есть для того, чтобы потом его ректифицировать. Джин я сделал достаточно быстро, даже сам этому удивился. Но еще больше удивился тому, что есть математическая э, штука. Я это видел у других коллег по самогонному цеху. У меня было семь с половиной литров самогона крепостью 55 градусов. Теперь у меня получилось э, 4-5 литров самогона крепостью 53 градуса. Вот столько э, голов крепостью 83 градуса и вот столько хвостов. Здесь я даже не мерял крепость. ее э, около 10 процентов и чуть-чуть в банке эфирных масел поэтому куда делись остальные градусы и куда делся остальные самогон я не знаю будем называть это большой долей ангелов но не в этом суть вот здесь я разбавил самогон джин до крепости 53 процента из тела которое было 83 градуса Аромат обалденный. А это уже тот хвостик, что я немножко прозевал. Он пахнет совершенно по-другому. Хотел дать вам понюхать эта камера. Абсолютно разный аромат. И этот аромат не такой приятный, как вот этот. Но зато я приятно удивлен тем, что весь жмых пахнет классно. Он пахнет как будто бы эссенцией для торта. Потому что я использую для эссенции самогон и цедру цитрусовых никакого вареного запаха овощей нет вот здесь еще есть вот эта жушка я не знаю что с ней сделать попробую слить и придумать а вот с этим возможно еще сюда влить литр самогона и пусть настаивается что-то может и получится и теперь самый приятный и самый интересный фокус этот фокус конечно же, я как и все посмотрел в интернете у братьев своих старших вот здесь на тарелочке у меня обалденнейший чай, это такой классный чай, он называется Клитория тройчатая, и вот эту Клиторию я буду добавлять в прекрасный джин. Всего мне нужно по два бутончика на каждую банку вот здесь и один бутончик вот сюда. А туда тоже. Странное название. Угу. Плавает. Плавает. И сейчас, буквально через полсекундочки, я уже вижу ниточки и чем больше пройдет времени, тем сильнее они будут видны. Эта клитория имеет свой особый вкус и аромат, поэтому я не буду добавлять много, лучше мы подождем чуть больше и увидим как красиво окрашивается джин благородный голубой оттенок. Сейчас конечно же я это все закрываю под большой замок, потому что оператор уже ходит и облизывается и даю отдохнуть в темном месте и в стекле и волшебные слова как минимум дней 10 а может быть и больше. Пусть все ароматы переплетутся, джин отдохнет и потом приступим к дегустации. Вот так поменялся цвет за пару часов. Ты что, цвет не можешь сказать? А, не поменялся, а изменился. А. Вот так изменился цвет за пару часов. Сегодня на дегустации у меня два вида джина. Вернее, это один и тот же джин, просто один джин из тела крепостью 83%, а второй джин, я немножко не успел поменять баночки, и у меня получилось сборное тело, самое последнее, что дошло, это 50 градусов, а общая крепость его была 63%. И ту и ту банку я развел до плотности 53 объемных долей спирта. И сейчас я буду их дегустировать. Сам джин уже отдохнул 10 дней, и я его предварительно попробовал. И сразу скажу, тот джин, который был из хвостов, так называемых, он абсолютно невкусный, поэтому он даже не будет участвовать в дегустации. А сейчас будет тот джин, который я сделал. Итак, цвет у джина очень красивый, голубой, насыщенный. А аромат... В аромате очень явно слышны цитрусовые нотки и немножко меньше нотки можжевельника. Скорее всего, очень много цитрусовых нуток, потому что сама крепость джина 53 53%, а эфирные масла цитрусовых менее слышны, когда крепость понижается. Поэтому, если джин сделать крепостью 50 или 47 градусов, то, скорее всего, самих цитрусовых нуток будет немного меньше, и вкус и аромат будет более сбалансированный. Пахнет божественно. Я очень люблю именно домашний самогон, который не меньше по 10 градусов крепостью, поэтому мне это приятно пить. Во вкусе сразу слышна характерная нотка можжевельника. Раньше я никогда не пробовал можжевеловые водки, а только добавлял можжевельник именно в мясные блюда. Поэтому мне было непонятно, как можно прочувствовать и насладиться вкусом крепкого напитка с можжевеловыми нотками. Но это очень и очень хорошо. Очень отдаленно слышна, конечно же, основа самогона, потому что я делал это все на самом простом самогонном аппарате. Но полностью вся картина очень красивая. Вкус обалденнейший. Джин можно пить или неразбавленным, или в составе напитков. Оливочка. О, цветано. Оливка очень сюда, очень сюда хорошо подходит. Класс. Аромат супер. Цвет супер. Лайм. Неразбавленный джин мне очень понравился. Но все-таки большинство людей предпочитают использовать джин в качестве основы для коктейлей. Поэтому сейчас я попробую приготовить коктейль на основе джина. У меня есть коктейльный стакан. Джин. И тоник. Многие бармены называют швепс не тоником, а шмурдяком. И я, скорее всего, с ними согласился бы, но это самый дешевый вариант тоника. А у меня не элитный джин, а домашний джин из простого зернового самогона. Поэтому, я думаю, даже швепс прекрасно подчеркнет вкус джина в коктейле. Очень красиво, когда добавлять в голубой джин тоник, то сам напиток будет менять цвет. На вот такой красивый, слегка розовый. Если налить тоника побольше, вкус будет очень утонченным, мягким и приятным. Долька лайма. Коктейли совершенно другой аромат, как раз именно та легкая нотка э, джина с тоником, вот такая, когда ты еще не знаешь, что это можжевельник, что это цитрусы, такое что-то непонятное с нотками еще тоника, очень легкий освежающий напиток, класс, очень вкусно. Говорят, что такие коктейли очень нравятся девочкам. Но я скажу, и мальчикам они тоже очень нравятся. Обалденный коктейль. Класс. Совершенно другой аромат. обалденно я очень давно хотел сделать джин тем более что у меня была зерновая основа из пшенички я все сделал по э, самому лучшему рецепту я думаю джин в тех условиях что у меня были получился самым лучшим идеальным поэтому очень нравится э,